всего за 15 минут взлетит ваша самооценка. Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Елена Алексеева, кто еще не знает. Очень рада, что присоединяется много новых на мой канал. И сегодня давайте поговорим о самооценке. Ну, начну с того, что куда нас приводит наша низкая самооценка, в какие ситуации, какие, какой опыт жизни нам приходится прожить когда самооценка оставляет желать лучшего. Конечно же, это э, не ценят на работе, не ценят дети, не ценят родители, коллеги по работе, э, не ценят мужчины. И это все проявляется по-разному. Очень часто женщин заводит э, низкая самооценка в треугольник, в треугольник на уровень любовницы. Когда женщина соглашается на такие отношения, у нее обязательно низкая самооценка. То есть она, ну, лишь бы какой-то, хороших все равно разобрали. Хорошие все женаты. У хорошего мужчины один недостаток женат. Да? То есть очень много таких заблуждений, мыслей в голове, убеждений, которые как раз вот и удерживают женщину вот в этом вот ключе. И выбраться из таких отношений бывает нелегко, да? то есть в этих отношениях обычно сильная привязка, уже закрываются потоки изобилия, уже там не берут на работу или понижают зарплату, или еще какие-то моменты начинаются проблематичные в жизни женщины, и держишься за этого мужчину, думаешь, что ну хотя бы за квартиру заплатить за еду, хотя бы не влезу в долги, там еще что-то, очень сложные ситуации возникают. Также женщины соглашаются на абьюзерские отношения. Да? То есть если это там, муж, муж э, неуважительно относится к женщине, там э, говорит грубости в лучшем случае, в худшем уже друг до доходит. И э, женщина продолжает терпеть это все. Причем это бывает на самых разных финансовых уровнях. То есть женщина бывает э, привыкла жить. На очень высоком уровне мужчина после там, очередного избиения ее дарит ей бриллианты, и она снова это принимает, смиряется и, ж, и, ж, и живет дальше, да? думает, что все нормально. Но в какой-то момент это может быть какой-то последней историей, когда э, женщины не выживают. Да? То есть либо перестарался парень, либо ударилась об какой-нибудь угол головой, и уже не спасли да? то есть и это не нужно ни парню который в такой ситуации тоже рискует попасть за решетку не женщине с которой эта ситуация происходит давайте смотреть что мы можем сделать сейчас вот, за несколько минут с вашей самооценкой конечно ситуации все разные да то есть кому-то действительно нужна терапевтическая сессия где мы уже с вами прям проработаем вот Откуда идут эти вот убеждения, обесценивающие вас? Может что из рода, может из прошлого воплощения, может это из детства, когда мама сказала там, ты молчи, тебя никто не спрашивает, ты нет никто и звать тебя никак, не высовывайся, еще там что-то, да, не давала, не было возможности самой себя защищать в каких-то ситуациях, и мы привыкаем к этим, к этим моментам, смиряемся, и мамы тоже не понимают, что они создают своей дочери неприятную судьбу. Не будем искать виноватых, мы будем искать решение, как выходить из этих ситуаций. То есть лучше всего, конечно, на консультации э, со мной уже да, э, все это проработать хорошо. Но сегодня мы с вами все равно сделаем определенный скачок, да, прям на несколько ступенек вверх. Э, мои слова прям реально разрывают шаблоны какие-то в голове, к которым вы привыкли. Обратите внимание, что каждый мужчина и каждая женщина на планете Земля – это дети Бога. Почему? Потому что у нас есть родители земные, которые дали нам жизнь, когда мама нас вынашивала, наше тело в своем животике. Но мама не прилагала никаких мыслительных процессов для того, чтобы там клетки, молекулы, атомы соединялись таким образом, чтобы образовывался наш позвоночник, наш мозг, наши органы. И наш внешний вид, наше физическое тело в целом и так далее. Да? То есть мама, может быть, кушала что-то более вкусненькое, как ей казалось. И все, на этом ее приложение мыслительного процесса было максимальным. Все остальное делал Бог. И я могу сказать, что для Бога, наверное, мы дети на 95%, а на 5% мы дети наших земных родителей. Конечно, это не обесценивает наших родителей, мы все равно им должны и с уважением должны относиться, быть благодарными всю жизнь. Но я хочу здесь сказать, что все-таки большую часть работы, запускания вот этих сложных биопроцессов, которые происходили в животике у мамы, чтобы образовалось наше физическое тело, и потом оно родилось, все-таки создавалось Богом, природой, вселенной, как хотите это называйте, но это серьезный процесс, биопроцесс, биоинженерный процесс, который не под силу, наверное, каждому человеку до сих пор, или никакому человеку до сих пор. Поэтому, когда мы обесцениваем мужчину, мы обижаем сына Бога, и нам за это прилетит по карме. И если мужчина обесценивает женщину, он обижает дочь Бога, и ему тоже прилетит по карме. И женщина, которая позволяет в своем лице обесценивать дочь Бога, ей тоже придется нести ответственность за эти поступки. Поэтому задумайтесь, начните с того, что вы дочь Бога. И вы ценны не только тем, что у вас есть это тело, у вас есть очень много талантов, способностей, у вас есть очень много сил, женских сил. Психических сил, которые могут мужчину вдохновлять на поступки и подвиги. Но вы свои психические силы используете на то, чтобы вдохновить его на обесценивание вас. И вам нужно это очень серьезно пересмотреть, обдумать и решить для себя, а стоит ли это того, да? И только ли вы достойны быть третьим лишним в треугольнике? только ли этого вы достойны или жена которой муж изменяет достойна ли она такого поведения может быть она цена намного больше чем мужчина в ней видит еще такой момент очень важный если вы цените себя вот на столечко, мужчина не даст ни копейкой больше будет ровно вот настолько вас видеть как ценность если вы осознаете себя как ценность уже вот на столечко, мужчина тоже не даст ни копейкой больше, будет только относиться к вам как вот такой ценности. И Если вы вот такая ценность, и вы это осознаете, то мужчина тоже ни копейкой больше не даст, но он будет относиться к вам как вот такой ценности. И это сейчас уже рождается внутри вас, ваша самооценка. То есть насколько вы для себя ценны, настолько... К вам будет относиться ваш мужчина как к ценности. Не, не на копейку больше. Запомните это. И э, очень важно, конечно же, очень важно осознавать себя как ценность. Сейчас э, возьмите еще лист бумаги, и я вам дам домашнее задание. Да? Вы справитесь без меня. Вам нужно написать на листе бумаги ваши плюсы. Да? Ваши плюсы. Ваши сильные стороны. Какие у вас сильные стороны? Ну, я не рекомендую писать, что вы там вкусно говорщик готовите, там, чисто убираетесь. Я думаю, что это все-таки не, не составляющее э, для любимой женщины. Да? То есть ваша задача все-таки любимую женщину в себе распаковать, раскрыть. Да? То есть как любимая женщина, какие плюсы у вас есть? Может быть, вы умеете вести переговоры грамотно позитивном ключе. Может быть, вы умеете влиять на своего мужчину, может быть, вы умеете э, провести так э, переговоры, что он вам идет там на 7 уступок, или, может быть, вы можете донести до него какие-то ценности, может быть, вы можете помочь ему изменить его паттерны, его какие-то убеждения по отношению к женщинам, еще что-то. Может быть, вы умеете... Там красиво что-то рассказать где-то э, про какие-то исторические моменты, про какие-то прогулки, какие-то истории, знаете, в своем городе. И можете показывать это все да, людям и рассказывать истории про как, какую-то местность, которую вы любите больше всего на свете. Да. Может быть, вы любите организовывать домашние праздники, семейные праздники. Может, вы любите придумывать традиции, сюрпризы, умеете делать подарки, которые всем нравятся. Может быть, вы еще что-то умеете делать, да, как жена, как жена, как любимая женщина. Не как домработница, да. Ну, про домработницу понятно, что там девушки 30 плюс, все практически умеют борщи варить, чисто убираться. А вот что будет таким, что поможет вам быть вне конкуренции? Вот 100 красивых женщин поставили, которые умеют борщи готовить и чисто убираться, да. А вы из них самое лучшее, потому что у вас есть вот такие качества. Ну, конечно, что в каждой женщине есть какие-то уникальные качества, которых нет у других. Да? Это однозначно. И вам их нужно раскрыть себе, распаковать, рассмотреть, прописать это все. И повесить на видном месте этот листок, на котором будет все это прописано. Чтобы вы просто мимо него проходили, и у вас боковое зрение попадали вот эти моменты. Оцените себя как ценность, да? Рассмотрите себя не как физическое тело, потому что физическое тело это вот как маленькая матрешка, да? Вот вы знаете, открываете матрешку, а там еще матрешка, открываете ее, а там еще матрешка, и вот самая маленькая матрешка это наше физическое тело, а вот эти все большие матрешки это вот наши тонкие планы, которых мы не видим. Это как вот под водой айсберг, да? Такая большая часть айсберга она под водой, а маленькая сверху, вот маленькая это вот наше физическое тело, которое мы видим. А вот эта подводная часть, которую никто не видит, это вот наши тонкие тела, в которых и есть таланты, способности, умения, навыки какие-то. они бывают, что не распакованы. Вот ваша задача их распаковать. Кто-то, может быть, захотеть прийти ко мне уже на сессию за этой распаковкой, посмотреть, распаковать все ваши вот эти качества, чтобы ваша самооценка поднялась. Кто-то захочет самостоятельно это делать. Это на ваш уровень. Еще один совет я приложу сюда в это видео. Мне очень хорошо помогло бесплатный способ. Бесплатный способ, но очень качественный способ. Не быстрый, правда. Не быстрый, не за, не за один день. Да? Примерно 4 месяца я уже читала мантры Хари Кришна. Вы можете брать молитвы. Да? То есть это на ваше усмотрение. То есть кто-то... Хочет там мусульманские молитвы читать, кто-то хочет христианские, католические, там ортодоксальные, да, кому какие нравятся, кто-то еще какие-то. Но это не важно. важно имена Бога. Имена Бога повторять определенное количество времени ежедневно. Я делала это два часа в день. И сейчас я это делаю два часа в день. То есть два часа в день я думаю о Боге, и два часа в день Бог думает обо мне. Это именно так. То есть это бесплатный способ э, менять свою жизнь. Мое сознание очищалось примерно э, 4 года, да? примерно четыре года, когда я уже понимала вот свою ценность. Я понимала, что я себя э, меня используют, я себя позволяю использовать, да? я отдаю себя для использования. И вот этот момент мне потом прям резал очень сильно. Э, все шаблоны, наверное, разрывал в моей голове этот момент. Можете тоже использовать э, этот способ. Да? То есть это, если сессии, возможно, что мы одной сессии может быть достаточно, чтобы убрать у вас привязанность к мужчине, с которым нет будущего. Вос, восстановить ее можете сами э, без практик. Легко она восстанавливается. там Буквально посмотрели свыше секунд друг другу в глаза, восстановилось уже э, соединение. Там, покушали вместе, обнялись, все, соединение установлено. Но вот и чтобы его убрать, это соединение, снова нужно делать практику. И при помощи мантр и молитв это немножко более длительный период. Но те, кто не готов финансово в себя вкладываться, то, наверное, это тоже очень полезный инструмент. То есть, может быть, это будет медленно, но надежно. Да? То есть, это будет тоже как бы освещать ваше сознание, осветлять, очищать ваше сознание. И постепенно будут меняться моменты вашего мировосприятия, миропонимания. Хорошо, мои дорогие, я надеюсь, что я была сегодня полезна. Пишите мне в комментариях, ставьте лайк, буду очень благодарна вам. И подписывайтесь на мой канал. Увидимся с вами уже в следующем видео с какими-то новыми полезностями. Ну и, конечно, приглашаю на мой канал, потому что видео у меня достаточно много. И э, до следующего видео у вас будет время посмотреть еще что-то с моего канала. Обнимаю вас, будьте счастливы, цените себя. Не, не доверяйте это дело, такое важное никому. Только сами э, цените себя по достоинству. Обнимаю и пока-пока.